Сейчас мама и расскажет, как мы приняли решение заниматься все одним бизнесом, присоединяясь к маме. Марина Владимировна, приглашаю вас в эфир. У нас есть такое правило, мы разделяем роли, что является очень важным элементом наших отношений, и они сохраняют наши отношения. Это когда мы договариваемся, как кто мы сейчас разговариваем, как мама с дочерью или как партнеры вот, и в бизнесе, я называю ее Мариной. Марины Владимировной, а дома, естественно, мамой. Вот. Потому что, ну, это, так, знаете, триггер такой, так, Марина Владимировна, все понятно, значит, мы сейчас будем говорить о бизнесе. Вот. Итак, отношения дети-родители, совместный бизнес, регрессивного гипноза и вообще просто невероятный человек, Марина Дивилла. Привет, мам. Я напомню, что я полгода уже не живу в Саратове. Да, и я наконец-то познакомлюсь с дочкой, да? Через полгода okay. увиделись в прямом эфире. В эфир выходим по двум причинам. Чтобы поработать и посмотреть друг друга. Мы не виделись уже четвертый месяц, а не живу я в Саратове уже полгода. Вот, но скоро я вернусь. Да, вот так прибаутками мы и живем. А скажите, насколько я вот почему-то вижу себя обрезанный до носа? Видно вообще мои глаза в прямом эфире? Я себя вижу только нос и рот. И бизнесом но мы двигаемся в одном направлении. У нас есть пересечение а Как мы к этому пришли? А какую историю, Юль, которая в 2007 году была или который в 2017? Ну, в общем, у нас была. Знания. История так Первый раз мама пошла в сетевой бизнес, офлайн, офис открыла. Вот. А второй раз мама со мной пошла. В общем, у нас одинаковая модель, мы примером собственно увлекаем. Никто никого никуда не звал, мы просто показываем личный пример. Вот я выбрала такой бизнес сначала, мама мне сказала, что за херня, так же, как я ей, когда она выбрала сетевой. Для тебя развели ты лошара. Ну да, я, собственно, и в посте тоже также написала, что у нас будет эфир на тему учитель-ученик, который постоянно меняется ролями. И мне кажется, что м -м, вот такой подход, когда ты правильно сказал, такой триггер, да, когда Марина или Марина Владимировна, когда мама, мы понимаем, что мы играем разные роли. И вот научиться разделять эти разные роли, когда кто в какой роли, кто учитель, а кто ученик, вот это очень ценно для того, чтобы сохранить отношения вообще с семьей, да, потому что мы привыкли поучать, а поучайте лучше ваших поучат, как это говорится в Буратино, и это очень мешает и обижает потом, именно на этом строятся все обиды, собственно говоря, потому что, ну, представь, если бы я продолжала вот это поучательство в, даже сейчас, да, потому что на правах старшей, и на правах мамы, я бы тебя все время поучала. Юля, ты неправильно ведешь инфобизнес. Юля, нельзя такие фотографии выкладывать в Инстаграм. Юля, что такое вообще, что у тебя происходит, да? А как бы ты ко мне относилась? Избегала бы. Ну вот, сейчас ты избегаешь на полгода, а потом бы уехала на Луну, да? Нет, ну я не избегаю, ты тоже так не говоришь, чтобы люди не поняли приватные шутки. Я просто живу своей жизнью, и позволяю жить своей жизнью тебе. И для многих это парадокс. Типа, вот для меня важна семья. А вот как ты так вообще? А что тебе вообще? Не важны твои близкие? Мне часто такое говорят. Типа, нахер мне нужен такой бизнес? Ты свою семью не видишь. И вообще, там, не знаю, у тебя ну, там, нет ценности семьи. И поэтому мне вот не нравится. А с другой стороны, если посмотреть трезво, без штановых, без шаблонов, а что значит ценность семья? Смотреть друг на друга и вместе есть салаты на Новый год, а, не знаю там жить в соседях и помогать друг другу с семьями, потому что жрать нечего обоих семей, да? Вот там носить друг другу, не знаю там какой-нибудь пирог или еще что-то. В чем ценность семьи? На мой взгляд гораздо ценнее. эмоции, счастья, улыбки, и потом продолжать жить своей жизнью так, как вам нравится. Что важнее с вашей точки зрения? Мне вы вот тут написали, спасибо за шикарную медитацию. Если честно, не очень по теме да, нашего эфира, ну, пожалуйста, <саспорядка> приходите в чат медитации, будете медитировать. У нас каждое утро такая онлайн-встреча медитативная, где мы заряжаемся да, на целый день. Очень дополняем друг друга, потому что я человек-практик, ну, в плане того, что не, не, и мама тоже практик, но я, мне надо пощупать, мне надо почувствовать, мне надо э, идти там через физические ощущения, через э, осознание какой-то в теле, да, через действия реальные, такие вот, ну, которые можно показать, фотографировать, образно говоря, продемонстрировать. когда там взвешиваю, как мне маркетинг вести, как еще что-то делать, я анализирую э, и чувствую, Мы стараемся идти так, как нам родители говорят. Вот родители говорят, надо быть бухгалтером, мы идем в деньги бухгалтерами. Да? я вот говорила вначале, что мама является у меня штатным психологом в команде. Она проводит утренние медитации. Вы, кстати, тоже можете к ней присоединиться, спросить у Марины Владимировицы, она там собеседование вам хоть проведет на адекватность. Вот, и возьмет вас сейчас, может быть. Вот. Она проводит психологические консультации, она помогает людям разобраться с детскими травмами. Да? Она погружает людей в прошлое, для того, чтобы там понять, что с людьми происходит, почему они сегодня, взрослыми убами могут заработать деньги, не могут там осознать, почему они там разговаривают с людьми так, что люди не хотят не то, чтобы к ним подписываться, даже видеть их не хотят. Вот почему там проблема какие-то и так далее. То есть она помогает вот на таком уровне. А я помогаю на уровне систематизации, механизмов, инструментов, чувствования, умения быть собой, умения выражать свои мысли смелостью. И в итоге получается, что у нас сложился такой тандем. В общем, это вот то, что является сильной стороной моей команды, что я сумела, и мама сумела раскрыть наши таланты независимо друг от друга. Ну, давай я приоткрою завесу, почему мы так друг с другом по-разному ведем, да, потому что для многих, возможно, это тоже будет откровение, это всего лишь механика нашего тела, и когда мы рождаемся, мы рождаемся, понятно, что уникальными, да. Вот Юля у нас проектор. И проектор это тот человек, который подсвечивает другого. И она сейчас прекрасно делала мне ТАП. Мама у меня и то делает, мама у меня и сё делает. И это функция проектора. Это то, что он делает хорошо. Я генератор. И для того, чтобы у Юли было на первое время, вот, когда она только начинала становление своего бизнеса, для того, чтобы у нее была энергия, ей необходима была я, как генератор. Даже не как мама, а как генератор. Потому что я вырабатываю эту энергию. У меня ее много, достаточно. У генераторов действительно очень много энергии. И для того, чтобы у проектора были результаты, он может тащить до пяти генераторов. То есть проектор подсвечивает, да, ты мне, я тебе. А генератор отдает энергию за то, что а, он его подсвечивает, да, то есть делает ему какой-то промоушен, делает ему какой-то... Карту, куда идти генератору. Вот таким проектором Юля для меня стала в инфобизнесе. И понимая механику Юли, что она плохого не посоветует, потому что как человек, как личность, у нее задача именно логикой понимать, где лучше. Мы же иногда, как вот девочки, да, начинаем там, ой, мне это не откликается, это не моё, потому что мне там некомфортно. Конечно, мне было некомфортно. А что, думаете, комфортно, что ли, да, в 50 с гаком лезть в интернет, а, при габаритах не 90-60-90, фотографироваться и что-то вещать на камеру? Да я рыдала крокодилями слезами. Это было жутко некомфортно. Но, понимая, что у неё есть а, такой дар, такое понимание, что сейчас это логично, и сейчас этим нужно заниматься, и как бы мне это не комфортно, вот очень сильно дискомфорт доставляла, я понимаю, что если я пойду за Юлей, то что она точно знает, куда надо идти, у меня будет успех. А зарываясь в своей ведь что делает, если, допустим, проектор не реализовывает себя? Он становится грымзой такой, злой, да? То есть злой грымзой. У него такая горечь появляется на людей, он начинает всех во всем обвинять, закрывается в свою коробочку и в конце концов... В старости остается с пятью кошками, один в доме, потому что никто с ним жить не может. А я со своей стороны, как генератор, понимаю, что если я не буду кем-то подсвечен, и мне не дадут направление, куда идти, на что я получу собственный отклик тела, да, то я так и останусь в своих мечтах, в своих грезах, в своих соплях, и так и буду в этой жертвенной состоянии, чтобы притягивать внимание других людей к себе, потому что по-другому я не смогу. И... Так устроено вот наше, так скажем, водительское место, да, то есть наша машина, а рулем в этой машине, управлением в этой машине занимается как раз наша осознанность. И вот когда мы с Юлей поняли, что мы друг друга очень сильно угнетаем, это было 10 лет тому назад, Почему? Потому что, во-первых, она эмоционал, а у меня нет эмоционала, да, то есть я, она когда в эмоции, меня это очень сильно раздражает. Почему? Нет, что... Я просто ловила за трещину. В этот я тихая, да. Мне нужно, чтобы везде было тихо. И если Юля начинала громко смеяться, что я делала? За трещину Юли хватит ржать, как ты себя ведешь, веди себя прилично, и ее, безусловно, своим авторитетом понижала. Но это можно было делать в детстве, да, потом я поняла, что нужно что-то с этим делать и как-то с ребенком находить общий язык для того, чтобы, я же ее люблю, она меня тоже любит, но вместе у нас получался конфликт. И она начала искать какие-то практики, какие-то техники, чтобы нам все-таки разделиться. А эмоционально мы очень сильно друг к другу привязаны. То есть а я ребята, чувствую ее, я считаю, и она чувствует. Нездоровая, нездоровая, связь с родителями, которая ну, вы чувствуете, что она э, вызывает дискомфорт, что вы вынуждены там на что-то мириться, соглашаться, жертвовать. Вот это значит нездоровая связь. Э, каждый может сейчас по-своему объяснить, я просто в чат вижу, уже пишут, что там они немощные, они там уже пожилые, еще что-то, да. И именно поэтому у нас такие отношения. На самом деле это тоже самооправдание. У моей мамы есть своя мама, и, поверьте мне, она не очень молода. Но у нее есть и если вы чувствуете, что у вас нездоровые отношения или вам интересна тема, как узнать, кто вы, да, вот задавали вопросы непонятно всем, немногим понятно, что ну, генератор, проектор и кто я на самом деле, вы по всем этим вопросам напишите потом Марини э, в личку, потому что я некомпетентна в этой теме. Я только сама как клиент моей это подошла, как дочь. А сама я не поверхностно знаю, чтобы просто люди не переживали, что все, я не знаю, кто я, все пропала. Да, действительно, живите, как живется. Если кому-то хочется разобраться, велкам, помогу. Я просто к тому, что мы очень разные, и какие бы мы разные не были, всегда можно найти ключик друг к другу. Если мы будем стремиться, не отталкиваясь от, я так не хочу, меня не понимают, и, в общем-то, горшок об горшок, да, и зубами к стенке, а когда мы будем стремиться к... Я хочу с тобой наладить отношения, давай поговорим, как это лучше сделать, как правильно. Помнишь, как мы с тобой договаривались, как мы будем с тобой эти роли переключать, да? Потому что был опыт на земле, когда тоже был руководитель и подчиненный, и в какой-то момент ты стала руководителем, потому что тебе, как логику, было гораздо комфортнее вести учет, да, вести анализ, чего я категорически а я не могу делать. И тебе это было комфортно. И в этот момент времени я поняла, что ты сильнее меня в этой области, и начала тебе подчиняться. И я понимала, что а вот здесь у меня была очень сильная ломка. Я думаю, что у всех такое может быть, потому что приходит понимание, что ты... Вот у меня что было, да, боже мой, какая я дура. Ребенок умнее меня, меня. Я там старше на 20 лет а с гаком, а Фенатист, она умнее меня, меня. Бухгалтер. Да, и, и по профессии еще и бухгалтер, а я не могу вот эти вещи делать, потому что, ну что ж, я тупая, что ли, такая, да? То есть вот был такой внутренний разговор. А когда же я разобралась, что это просто, ну, дар такой, дар, человек, человек очень хорошо э, мыслит, очень хорошо логически делает, и она бизнес-стратег, она умеет это делать, это ее э, очень хорошая, сильная сторона. И почему бы на нее не опереться, вместо того, чтобы на, начинать стопить ближнего и показывать свое превосходство за счет унижения другого человека. Вот это совсем не алё, правда ведь, в семейных особенно отношениях. Ну и в общем-то и в бизнесе тоже. Такое же тоже происходит и в бизнесе, когда а, слабый человек начинает возвышаться за счет того, что начинает топить более слабого человека. И окружает себя слабыми людьми. Это тоже показатель. Посмотрите, сколько человек из пяти ближнего окружения в какой энергии находится. Если они все жертвы, то точно вы не лидер потому что окружение определяет наше состояние внутреннее. И вот Юля пошла в интернет, когда мы поняли, что то окружение, которое вокруг нас сформировались, это вообще не то окружение, которое может сделать нас счастливыми. И мы тогда просто были в шоке. Помнишь с тобой, где брать это окружение, куда бежать, с кем знакомиться, кого хватать за полу на улице, и как понять, что он успешный, да, и где вообще их искать? начали путешествовать, думали, может, в путешествии с кем-то познакомимся, Украш, а как-то у нас изменится окружение, может быть, перейдем на какой-то позитивный уровень. Но как-то у вот нас слабо это получалось. Ну, были, конечно, у нас, мы не говорим, что вокруг одни плохие люди, конечно, они хорошие, но хотелось какого-то другого качества, правда ведь, Юль? И тут у нас появился интернет неожиданным образом, Хотя, в общем-то, он в ожидании был, да, то есть ты выступала и заняла третье место в мировом а, конкурсе спикеров и лекторов, как нам тогда казалось, да. Но это был прорыв, Юль, ты очень много в этом моменте работала, и именно тогда ты искала какие-то курсы по спикерству и проведению. Поэтому я, например, с теплотой и благодарностью вспоминаю прошлый проект, потому что мы там здорово выросли в нем. Это мы искали входы и выходы, как расти и масштабироваться. И если бы не те трудности, которые создавались в том проекте, вряд ли бы мы так масштабировались. Правда ведь? Ну да. Мы не будем в это прошлое углубляться, потому что никто не знает про это прошлое, не понимает, о чем мы это нам с тобой. Пусть мы с тобой разговариваем, понимаем, про что речь. Да, вот говорят уже, в каком конкурсе третье место чего происходит. Это все было в 2015 году, когда бизнес, в котором мама была лидером, а, начал распадаться, и вот в этой агонии я начала искать что-то, я помню этот разговор, когда я впервые. Это тот, как, вот знаете, мы начали разделяться с мамой, вот этот процесс разделения, не знаю, понимаете вы или нет, но он существует, и его либо делают, либо он никогда не происходит, и так ребенок всегда остается в поле мамы. Вот. И разделение мы начали в 2010 году, а разделение но следующий этап был именно в 15-м, когда я пришла к маме и сказала, мама, мне не нравится система бизнеса, которая у нас построена. И я помню, мама была не очень довольна. Яйца курицу не учат. Да, я помню такие стальные нотки в голосе, что тогда я уехала от тебя немножко в таком напряжении. Но я поняла, что мне надо либо что-то менять, либо мы все дружно пойдем к дну. Потому что вид ну, бизнес распадался. Э, была э, сетевая компания с продуктовым маркетинговым планом. И я понимала, что компания устарела, она не конкурентна. Я никогда не приглашу свою молодежь. Простите, моя структура умрет раньше, чем я. И мне не на что будет жить, когда она умрет. То есть просто элементарная логика. Я у я всегда просто смотрю логично, что произойдет дальше, если я буду делать эти действия. Новые люди не пропедут, старые состарятся окончательно, и бизнес забухнет с возрастом, какая-то, да, другого Я начала искать, высказала вендетту своему спонсору, да, моей маме, как спонсору, это было не очень комфортно, но это был этап разделения. И потом, в семнадцатом году, я уже ушла в другой проект от своего спонсора, которым была моя мама, это тоже был для нее удар, вот, но... Моя мама тоже не, так сказать, не, не эмоциями управляет своей жизнью, а тоже осознанно. И она поняла, что надо сдвигаться, надо тоже расти, нельзя сидеть в зоне комфорта, даже если она много раз преодолена, нет подела. И она, она тоже ушла из того проекта начала работать со мной в интернете. Да, вот. Но скажи, пожалуйста, мам, как тебе все эти знания? Ты работала очень давно с Китаем, знаешь, китайскую философию, проходила там обучение по психологии, а вот эта регрессия, не выговариваю. Вот. Очень много опыта. Как тебе это помогает сейчас в сетевом бизнесе онлайн? Ты знаешь, я вот сейчас скажу, что я в таком, это даже не восторг, это такая тихая радость, это то, что я даже не могла мечтать о том, что я сейчас испытываю. Я просто помню свои какие-то, ну, не детские уже, а, может быть, лет в 30, там были какие-то картинки, да, когда ко мне приходит большое количество людей, и я всем нужна, то есть состояние нужности, да, понимание того, что я делаю что-то, что необходимо людям. Я все думала, откуда эти люди придут, где я их найду? Я же так люблю сидеть дома. Для меня это очень важно, дом, семья – вазочки там, что-то вышивать, что-то делать, я очень домашний человек. Я мне мне куда-то, да, мне куда-то выходить очень трудно, и я очень сильно себя ломала, когда ставила, корчила из себя лидера, которые эге пошли со мной. Я, я прям физически это тяжело переживала, и поэтому, когда я все-таки приняла позицию, что нужно идти в интернет, и пора развиваться еще раз, думаю, ну сколько раз. Ну сколько будем жить, столько и будем раз преодолевать зону комфорта. Если я планирую жить до 120 лет, о чем я буду говорить со своим ребенком уже через 4 года? Она уйдет так далеко, что будет такая ситуация, как будто она приехала к бабушке Агафьи куда-нибудь в тайгу, да, и начинает ей говорить, что там на Бали. А у бабушки агафи даже никогда не было телевизора. Мы будем настолько далеки друг от друга, что общих тем вообще не будет. О чем тогда говорить? О том, как ты себя чувствуешь, какие у тебя болезни, когда кто умер, и когда кого память, и когда кого поздравить с днем рождения. Я думаю, что это не тема разговора для семьи. И мне хотелось, чтобы я была интересна своему ребенку, и, конечно, я пошла за Юлей и стала делать то, что она мне говорит, и стала учеником, учеником. Вот это был для меня очень серьезный прорыв, встать на место ученика к своей дочери, уважать свою дочь, не просто гордиться, что вау, какая она у меня молодец, а именно быть учеником. Огромное же количество у родителей дети успешнее, чем родители, да? Большое количество таких детей, правильно? Это же хорошо, когда дети успешнее. Но вот когда родители смотрят на это со стороны, это одна позиция. А когда родители в этом же варится и есть, что поддержать разговор, это совсем другая позиция. И вот здесь, конечно, я сейчас кайфую от того, что все те знания, которые я раньше давала двум людям, ну, грубо говоря, ну какое окружение, ну в вовсе, ну 15, ну пускай 50 человек, ну пускай я тренинг на 200 человек проводила, да? Но это как бы все равно песчинка в море. И сейчас, насколько масштабировалось, и даю возможность людям уже на десятки тысяч уже масштабировалось, да. Представляете, какая польза и какая моя уверенность внутри растет, что, несмотря на возраст, я становлюсь все более ну, популярней, более востребованным, более профессиональным человеком, потому что профессионализм доказывает... Да, Потому что профессионализм доказывает, спрос рождает предложение. Правда ведь? Что ж тут юлить-то? Если спрос есть, значит, все хорошо. Нет спроса, значит, иди учись, что-то еще делай как-то по-другому. И вот сегодня тоже хочу поделиться. Провожу сейчас марафон пятидневный бесплатный по Инстаграм, по продвижению. Представляете, я провожу марафон, как продвигать Инстаграм. Год назад я боялась этого слова вообще, что такое Инстаграм. И как туда поставить фотографии в карусельку, меня вызывал дикий вообще испуг. И я думала, боже мой, я никогда этого не смогу сделать вообще. Здесь, конечно, поддерживал меня супруг, потому что он в технических вопросах очень силен. И я вот так вот, Игорь, Игорь, что с этим делать, на какую кнопку нажать? Вот, вот таким образом я продвигалась в интернете. А сейчас я провожу марафоны, как продвигать свой Инстаграм. И сегодня э, в зуме, когда мы занимались с ребятами, 160 человек у меня в марафоне, э, мы с ребятами делились осознаниями, что такое написать свою историю, знакомство. Вы не представляете, мы полтора часа все плакали. Люди открываются в историях, они растут, они дают возможность показать миру, какой у них был опыт, и это огромный вклад. Потому что, возможно, другому человеку это будет таким пинком, да, для того, чтобы начать делать что-то по-другому. И вот эти истории, которые мы сегодня читали, которые девчонки и мальчишки писали в чате, для меня это было а, таким пониманием того важного дела, которое мы сейчас делаем. И, безусловно, в интернет надо идти абсолютно любому человеку, а, в какой бы области вы ни были Специалистом. Вот хоть таким специалистом в какой-то области вы являетесь, а даже если не являетесь, то станьте таковым и делитесь с людьми, потому что это очень важно. Оказывается, это очень важно написать просто пост про историю, свою историю, кто я такой и чем я могу быть полезен. И здесь я вспоминаю твою игру, Человек-магнит, Юль. Сколько людей она уже изменила? Насколько? Ну, там больше шести тысяч участников. Я предлагаю, знаете, как поступить? Мы сейчас тронули очень много тем, прям вот от А до Я, воспитание детей, отношений с взрослыми родителями, и Инстаграм, и бизнес в интернете, и сетевой. Давайте поступим так. Я сейчас сделаю историю с запросом, какая тема вам важнее на актуальный момент. И... ну да, напишите словами, что вам важно. И мы назначим новую дату эфира с более узкой темой, на которую сможет прийти больше людей. А пока у нас такое резюме, что если вам нужна психологическая фактическая помощь, чтобы разобраться, почему у вас какие-то есть ограничения, которые вы не можете преодолеть, страхи, беспокойство, постоянные конфликты с близкими, или неспособность принять собственный успех, да, и всячески саботаж его, то вы можете обратиться просто прямо к Марии Владимировне, написать яблочку, написать ситуацию, она с вами выйдет на связь. Там все условия, как это происходит, она вам расскажет. Также марафон Инстаграма, если вы боитесь Инстаграма и хотите его развивать, то вы, пожалуйста, к Марине, он бесплатный. Вот, не знаю, как бы, может быть, уже нельзя войти. Можно? Ну, завтра последний день, но будет новый марафон. Да, будет новый марафон, скажите, я хочу. Вот, да? Кстати, ребенка, если вы готовы а, качественно поработать на, своими, на своей вертикали власти, родители, дети, то вам однозначно нужно пройти эту программу.